Вот это ваша внутренняя женщина – это путь, вот. и это, это путь длиною в жизнь, чтобы ее раскрыть. То есть это не, не так, что типа вот вы тут сейчас за пять минут как бы вы тут все, блин, ушли такие, ну все понятно. Вот это спокойствие достигается, когда ваше мировоззрение, ваше понимание мира соответствует реальности, когда вы включили в себя все многообразие жизни, потому что вы стремаетесь только того что в ваше мировоззрение не входит. Например, не входит в ваше мировозрение, не знаю, боль, смерть, там, пьющий отец, и все. Вас это начинает бесить, вас это начинает раздражать, и напрягать. Если в ваше мировоззрение это входит, ну, ну бывает и такое, вот, есть и так. И так есть. И я и так могу выжить. И к этому могу адаптироваться. И, могу из и даже из этого могу силы взять. Как мне сказала там одна из моих учителей, что... Да я даже возьму силу из того, что мне муж изменит. Как бы, я из этого возьму пользу, как бы, и я стану сильнее, и я стану круче. То есть, вот, вот, вот это как бы уровень. Многие там закидываются, там, не знаю, там, занимаются саморазрушением. Там, а мудрая женщина говорит, я из этого возьму силу. Еще даже пойми, я больше, чем муж с этой, с этой измены насколько вы в себе вот эту женскую природу активировали, настолько вы мужчину к себе притягиваете и приглашаете. То есть это же как магнит. Вот есть плюс, есть минус. Если вы женскую женской не активировали, вы там чуть-чуть, ну мужчины будут такие тоже чуть-чуть, вот. Если вы себе активировали, ну, будут как бы, блин, на вас смотреть, говорить, о, блин, вот, вот ты мое отражение, ты мое зеркало. Потому что каждый мужчина хочет найти ту женщину, которую его отразит, его силу отразит. Ну, А вы хотите найти того мужчину, который вашу силу отразит, чтобы вот через эти отношения вы друг друга лучше познали и себя познали в первую очередь.